Так, ребята, есть интересная тема. Ну, советую вам пройти на всякий случай этот бот. И он платит практически сразу. Вот многие там жалуются, что токены не приходят. Ну и, и мне в том числе, естественно, это абсолютно нифига не нравится. Но посмотрим, как оно будет. И забираем эту раздачу. Токены вам... Придут 100%. ну так как и мне. Мне пришли через 5 минут после выполнения airdrop бота, так что думаю, это уже многим понравится. Итак, ребята, что это такое? Это фан-токен Манчестер United. Я так полагаю, что неофициальный, да, по любому какой-то там официальный, но все-таки фанов у этого клуба ну куча, полным полно. Я и сам люблю футбик. я и сам, то есть мне и самому нравится эта команда, поэтому ну, не смог я пройти мимо этой раздачи. Это будет, ну, тоже вот биржа, что-то типа свапалки, я так понимаю, и так далее, и тому подобное. Ну, это зайдете, сами уже посмотрите, что тут у нас по PancakeSwap. Ну, еще, видите, еще пока что все только в зарождении. Не знаю, будет токен нормальным или не будет, но шансы на это есть. Переходим в бот, нажимаем Get Starting. Проходим капчу, подписываемся в телеграм-канал, телеграм-группу. Тут еще пишут, что типа в группу трех друзей надо пригласить, но я этого не делал, но как они отследят. Но комментарий я в группе написал там. Люблю Манчестер Юнайтед футбол, там в общем все такое. Придумайте что-то. И жмете next step, подписывайтесь на твиттер и ретвитните закрепленный пост. Я обычный ретвит сделал и все дела. Дальше жмете next, потом отправляете свой твиттер с собачкой в боту подписывайтесь на youtube жмете next отправляете адрес кошелька и э, вас поздравляю что вы получите тысяч токнов. дальше я нажал винздрав 1234 и а даже не минута времени а, всего через минуту мне прислали токены после того как я прошел аирдроп э, и нажал кнопку вот видите вывод успешный проверьте свой кошелек и действительно на кошелечке уже есть токены так что вот такие дела, ребята, все четко, все нормально, можете проходить спокойно этот аирдроп, токены должны прислать. Вот такие дела, ребята, ну, возможно, тема интересная, а там посмотрим, по крайней мере, токены присылают за свой счет. Все, ребята, спасибо вам большое за просмотр, если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь, конечно же, на канал, всегда вам буду очень рад, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео и работаем.